А вот и подъехал полуфинал, дамы и господа. Последний полуфинал в рамках этого турнира, где определится имя крайнего финалиста, который сродятся, сродятся, сразятся, конечно же, старет фэмили. Но все это дело будет чуточку позже. Так, одну секундочку. Здесь надо сделать вот так и вот так. Все. Теперь все красиво. Итак, у Тим против Сипай. И ребята, собственно, играют карту Short Dust 2, вторая карта Overpass 3, Инферно. В атаке у Яровцы. И Моджик забирает Снупи uh, Доги. Счет в матче становится 1-0. Ну и составы давайте на всякий случай вам еще раз озвучу. Команду Уяр Тим представляют uh, Magic. Ну, Моджик, то бишь, да. Uh, и... Егресс Снупи Доги и Симба за команду Сипай И вот вам, дамы и господа Турнирная сеточка Выглядит она следующим образом В данный момент мы с вами можем Наблюдать второй полуфинал Команда Бладбат Ой-ой-ой-ой Не смог Симба прожать двух оппонентов Команда BloodBud, простите, Ждет Третьих ну, все просто, я же говорю, все. Я кончился. Команда Bat ждет своих соперников, которые проиграют в этом матче. То есть проигравшие сразятся с ними за третье место. Ну, а победители, разумеется, отправятся в финал к Торетто Фэмили. Собственно, это все, что на данный момент... Можно и нужно знать, да и добавить больше мне пока что сюда нечего 3-0, у Яр легко э, начинают этот матч В принципе, это и не удивительно если не забывать факт того, что здесь все-таки атака э, На мой взгляд, повторяю, рулит Ну, интересное решение, конечно, пулемет э, приобретает Снупи Доги Ну, негев не сказать, конечно, что девайс плохой, но... Вариативный достаточно Моджик, забирает Симбу и только на пулеметчика остается надеяться коллективу э, Сипай. Ну, от флешек удается отворачиваться, и вот он включается, пулеметчик, минус по Моджику. И Егресс в наглую просто ставит бомбу, просто поставил бомбу и убежал. Ну, кстати, было бы достаточно неплохо сейчас обойти через парапет и оказаться в спине, по сути, у соперника. И именно этим сейчас, кстати говоря, Игрес и не занимается, да. Хотя мог бы обойти. Кстати, Снупи Доги читает эту ситуацию и тайминги, да? Тайминги. Опять, опять и снова, дамы и господа, человек повернулся и в момент, когда надо было начинать стрелять, он берет и отворачивается. Невезенье. Невезение. Пауза от Сипай. Логично, что паузу все-таки, наверное, не ошибкой было бы взять, да? Потому что, ну, все-таки 4-0. И, учитывая, что экономическая обстановка у обороны, ну, совсем... Совсем неблагоприятное. Не Стоит подумать над тем, как сейчас закупаться, что делать дальше, какие позиции разыгрывать, где, как обороняться и так далее. Все это, разумеется, в ходе матча обсудить сложно, поэтому пауза, возможно, поможет сипаевцам что-то интересное сделать и хоть как-то изменить ход событий, но, конечно, положа руку на сердце, Сделать будет что-то очень тяжело, потому как у Яр Тим, как я уже говорил на четвертьфинале, ребята серьезные, ну так скажем, умеющие играть, этого в принципе достаточно, да, то есть я не говорю, что Сипа играть не умеют, но у Яртим играют явно гораздо жестче, жестче многих причем на этом турнире. Ну, такой себе дымочек, скорее этот дым даже будет мешать игрокам. Не дали поставить бомбу, ты посмотри, наглецы какие, а. Увидел кусочек торчащей головы и гресс, и моментально минус Снупи Доги. Откидывается флешка, и Симба с 90 кстати говоря, перемещается в точку. И тут неожиданность, а бомбу-то забрали... Но важным нюансом, конечно, является то, что как бы бомбу не забирали, поставить ее можно, разумеется, только на этой точке, потому что здесь просто даже другой точки как бы и нет. И снова сейчас все решат тайминги. Кто что начекает? Дегресс уже, по-моему, сам запутался, не понимает, где находится его оппонент, а Симба занимает... Не сказать, что не самую предсказуемую позицию, но, действительно, позиция не настолько уж и очевидна. Т-тайминги, черт возьми. Т-тайминги, но Егрес оказался чуть-чуть более везучий, хотя здесь, скорее всего, просто Симба не успел среагировать вовремя на действия оппонента. И, как следствие, мы с вами увидели... Пятый раунд для коллектива Уяр, к сожалению, не помог. Тот самый тайм-аут, который брали сипаевцы. Игрес. Стандартная открывашка достаточно. Здесь Снупи Доги встречается с ним. И Игресс выходит победителем из перестрелки. Ну и тут же у нас с апдауна минус от Моджика. В общем, 6-0. Весьма и весьма, к сожалению, просто пока что идет матч для Уяр Тим. Не то чтобы я желаю им поражения. А, тут просто, ну, что, типа, полуфинал хотелось бы увидеть чуть-чуть пожестче. А, но я в предвкушении второй половины, потому что Сипай будут играть вторую. Ой-ой-ой! А едва ли, кстати, не в голову. Очень близко, но. Да ладно. Каешкой все-таки добил соперника, вот это да, вот это моджик. Ну и, конечно же, Егрес с, с минусом, в общем, 7-0. По всем фронтам просто сейчас были уничтожены э, Сипай, повторюсь, как и ранее. Э, если вдруг я чей-то никнейм прочел неправильно или название чьей-то команды исковеркал, ребятушки, не обижайтесь, не обессудьте. Егрес kill. победа в первой половине у команды Уяр Тим. При этом сопротивление пока я от сипаевцев как бы не ощущаю. Но сейчас что-то хотя бы интересное было. Они пытались запушить. Но, наверное, не стоило так резко бросаться, конечно, пушить в смоки. Ну, хотя бы, наверное, флешку можно было накинуть. Хотя, по-моему, там летала какая-то флешка. Но я не уверен, что эта флешка была брошена именно игроками обороны. И решили слоу-раунд разыграть игроки атаки. Ну, в общем-то, опять-таки, не ошибка. Попытка все чекнуть. И минус по Снупи Доги 9-0. Я жду. Повторюсь. Я оптимист. Я жду того, чтобы команда Сипай обыграли своих... Ну, не обыграли своих соперников, но хотя бы начали играть жестко прям во второй половине. Потому что ребята могут... И атака здесь, как я уже говорил, сильна Главное только правильно ей пользоваться А вот Уяр Тим прекрасно знает, что нужно делать на карте Dust э Игресс, минус Симба, бомба установлена Ну и в общем-то молотов, который огромное количество времени сейчас срежет у игрока обороны при ретейке Но все оказывается намного проще и банальнее Моджик забирает оппонента и это десятый раунд для Уяр Тим Сложно даже представить, как сейчас должны цепляться за любую вообще возможность выиграть парни из Сипай, потому что, ну, 10-0 психологически даже тяжело будет отыгрывать. Я уж молчу по... по факту, что это будет отыграть и так тяжело физически, но и психологически будет давление. Ох ты, Симба! Скаут все-таки сработал, минус моджик. Один на один с Егресом. Вот well, так легко и просто Егрес переигрывает оппонента. Но это именно переигрывание. Он просто сначала начал его простреливать, а потом в наглую вышел и убил. Мне, мне нечего сказать. У меня закончились все предложения. 11-0. Пока беспробудно для Сипай. Ну, снова вот, снова поджим в дым. Ну, почему не накинуть хотя бы флешку? Ну, хотя бы одну. Окей, Снупи добивает Егресса, э, а Мэджик с АВП. Вот потому что не нужно, не нужно брать опсику... На карте Short даст, Ну, это полнейший бред Неудобно ее реализовывать Негде ее реализовывать Да и нахрен оно надо, как говорится, когда здесь Самый крутой девайс Вот, отвечаю, самый крутой девайс На карте Short Dust, это по 90 Накинул пару флешек Дым и понеслась, все Там даже выдумывать ничего не надо Симба, 87 хп В руках Бизон пытается зас соперника, но даже не успевает Выстрелить, Моджик забирает Симбу И последним остается Снупи Доги с АВП И как я уже говорил, вот как теперь выбивать СВП? АВП? Ну вот как? Никто просто не позволит даже Подойти к точке, а в упор Даже если ты и подойдешь То, ну, как бы Скорее всего Проиграешь, и одной пули с дигла достаточно, чтобы поставить точку в этом раунде Минус от Егресса 12-1 Ну, хотя бы, наконец-то я перестал говорить 0 Типа 9-0, 10-0, ура! Хотя бы один. Ну, с чего-то же, как говорится, надо начинать И вот в данной ситуации мы начали с того, что сипаевцы взяли хотя бы один мачку Неплохой Молотов, Мэджик на 25 хп в нем подгорает ну, хочется мне его постоянно называть Мэджиком Но неудобно говорить Моджик <laughs> Не знаю почему Снупи Доги Ох ты Нет, не совсем тайминговая хае Зато хороший выстрел в голову Моджика Ну, бомба тикает, ситуация один в один Кстати, вообще ни разу не фейк по дефьюзу Это вот зря Это вот зря, это не фейк по дефьюзу ну, 12-2. Отдача раунда, которая вообще, мне как кажется, не сильно помогает команде Сипай. Но, возможно, она... Победа в этом раунде, я имею в виду. Поможет психологически побороть факт того, что они очень сильно и очень болезненно проиграли первую половину. Так скажем, задаток на вторую. 36 хп остается у Моджика. Ух ты. Ну... Умеет, умеет и, как говорится, могет. Моджик и команда Уяр Уяртим выигрывают первую половину со счетом аж, дорогие друзья, только вдумайтесь. Только вдумайтесь в это! 13-2, черт возьми, это очень сильно. Так, меняем команды сторонами. Сипай у нас здесь, а здесь их соперники из команды Уяр. Сипай, Уяр... Я как будто оказался в аниме. Но на самом деле, как до меня дошла информация, у это оказывается, такой небольшой городочек. Я сначала думал, что это что-то тоже, типа... Типа -тип -тип я думал, что это ужар, вообще. <laughs> Положа руку на сердце, я думал, что это ужар. Так, а почему здесь, здесь же вот так должно быть? Да, почему-то я просто смотрю, что матч формата Best of 1, хотя он же ведь Best of 3. 14-2. Ну, сложно. Никто не говорит, конечно, что такое не отыгрывается. Отыграть можно. Симба. Ну вот, не хватает. Не хватает э, в скауте демейдж диллинга когда у соперника есть армор. Ну вот, хоть, хоть упирайся, хоть не упирайся. Егресс. расстреливает Снупи Доги, и это 15-2, дамы и господа. Матчпоинт. Соответственно, у Яровцам для перехода на вторую карту победителями достаточно взять всего один раунд. Так, кстати, у нас здесь все скинулось, да? А, вторая карта, что там я говорил-то? оверпас. А третья карта, блин, не помню, по-моему, Инферно была, да, если я не ошибаюсь? Егресс, минус Снупидоги, Симба, 14 хп и есть Скаут, но в данной ситуации скорее надо говорить, что есть Глок, потому что со Скаута тут ничего точно не сделаешь, ну вообще ничего не сделаешь. Против Лома нет приема. 16-2, дамы и господа, отправляемся смотреть карту Оверпас.